Какие бывают конференц-залы? Вы планируете создать что-то подобное и только знакомитесь с темой? Тогда этот ролик для вас, мы покажем, какие бывают конференц-залы. Итак, вот 5 классических типов конференц-залов. Переговорная комната, круглый стол, аудитория, актовый тире многофункциональный зал. И зал-трансформер. Основной признак, по которому разделяются типы, количество участников встречи. От минимальной группы до массовой аудитории. Особняком стоит пятый тип, зал-трансформер. Он не привязан к количеству участников и может быть сконфигурирован под любое мероприятие. О нем мы расскажем в самом конце. Переговорная комната. Это самый маленький тип конференц-зала. Он настолько мал, что и залом-то его не называют. Хотя грань между залом и комнатой, как понимаете, размыта. Переговорная комната рассчитана на встречу с небольшим количеством участников, обычно от 3 до шести. Чаще всего оснащается такой зал простым средством отображения, таким как LCD-панель широкого формата или небольшой экран с проектором. Система видеоконференц-связи представлена часто всего лишь одной камерой и настольным микрофоном. Такие небольшие пространства обычно предназначаются для кратковременных встреч и переговоров. Воспользовавшись конференц-залом этого типа, группа может принять участие в удаленной конференции. Переговорная комната может быть и элементом конференц-центра. Часто для оборудования переговорных не требуется проекта, нужен только выезд специалиста на место, обсуждение желаемых функций и связанных с ними технических возможностей. Круглый стол Это уже классический конференц-зал. Он удобен для встреч участников с равным статусом без публики. Сотрудников отдела, директоров преподавателей учебного заведения на педсовете или заседании кафедры. Часто вдоль стен ставят кресла для небольшого количества приглашенных слушателей. Это могут быть журналисты или сторонние эксперты. Все рабочие места расположены по условному кругу, овалом или прямоугольником. Это не принципиально. Понятно, что квадратных помещений в зданиях мало, а прямоугольных абсолютное большинство, поэтому в реальности круг круглого стола обычно превращается в овал или эллипс. Самое важное, что здесь участники находятся в равном положении, как рыцари легендарного круглого стола. Нет разделения зала на аудиторию и президиум. Выделяется только одно место – место руководителя. Оно отличается возможностями управления встречей. Руководитель имеет возможность давать и забирать право на выступление, задавать режимы проведения дискуссий, управлять таймером регламента выступлений и даже при необходимости перехватывать полное управление залом. Вообще набор функций может быть очень разным. Традиционно такой зал оборудуется общим средством отображения – проекционным экраном с проектором или видеостеной. Как индивидуальные средства отображения могут быть использованы персональные гаджеты или ноутбуки. Круглый стол может быть оснащен встроенными компьютерами с мониторами. Обычно в таких залах устанавливается система видеоконференц-связи на 3-4 камеры. Используются либо индивидуальные микрофоны, либо интеллектуальный микрофонный массив. Зал такого типа часто без трибуны, поскольку можно оставаться на своем месте и прямо с него вести доклад с презентацией. Зал типа «Круглый стол» отлично подходит для встреч менеджеров высшего звена, совета директоров, обсуждения общих вопросов в рамках небольших компаний или отделов. Такой конференц-зал при оснащении серьезной системой видеоконференц-связи может выполнять роль ситуационного центра. Иногда для слаженной и оперативной работы в зале типа «Круглый стол» используется оператор. Для создания такого объекта зачастую требуется 3D-визуализация. Может понадобиться и специальное программирование системы управления для создания пользовательских режимов. В них учитываются регламенты выступлений, порядок вывода на экран видеоконтента и еще множество разных нюансов. Следующий тип – аудитория. Обычно конференц-зал такого типа нужен компаниям или учреждениям, где руководство периодически собирает большую аудиторию из сотрудников или учащихся. Такой зал часто выполняет функцию учебной аудитории или собственно зала для конференций — мероприятий, на которых заслушиваются выступления участников. Если оснастить аудиторию качественной системой видеоконференц-связи, то такой зал отлично подойдет для онлайн-образования. В этом случае аудитория становится интерактивным классом для онлайн-обучения. Часто в залах типа «Аудитория» устанавливается трибуна, реже Президиум. Он, в свою очередь, может быть оборудован лючками для подключения ноутбуков. А для удобства просмотра контента который обычно оказывается за спинами президиума устанавливают индивидуальные дублирующие мониторы в зависимости от размера зала типа аудитория и задач здесь к основному средству отображения добавляются дублирующие как правило это жидкокристаллические панели для координации работы систем в таком зале нужен оператор его место может быть расположено как в зале, так и в специальном отдельном помещении, так называемой рубке или операторской комнате. В таком конференц-зале в качестве опций могут быть установлены лингофонная система для обучения иностранному языку, система управления выступлениями, система синхронного перевода. актовый или многофункциональный зал. В этом помещении функции конференц-зала включены в один из режимов работы. Актовый зал может также использоваться, как концертный или кинозал. В актовых залах учебных заведений часто строится полноценная сцена с моторизованным занавесом. Кроме того, в этом типе залов, Часто устанавливают систему сценического освещения, которая используется как для концертов и театральных представлений, так и для конференций. Актовый зал универсален, поэтому иногда он называется многофункциональным залом. В нем можно провести практически любое мероприятие, которое подразумевает встречу с общением. Актовые залы используются для конференций, конгрессов, Кинопоказов, творческих встреч, концертов, театральных постановок, проведения игр КВН и что где когда, съемок, телепрограмм. В таком типе конференц-зала, который уже представляет собой нечто большее, чем просто зал для совещаний, операторская комната необходима. Более того, оператор должен быть специально обучен. Иногда в операторских комнатах работают и два человека. Один управляет звуком, второй светом, механикой сцены и камерами. Зал-трансформер Этот последний тип зала представляет собой пространство, на котором может возникнуть как один большой зал так и несколько переговорных вместе с круглым столом. Залы-трансформеры оснащают передвижным оборудованием и мобильными перегородками. Такое конференц-пространство может быть разбито по желанию на множество переговорных и аудиторию, или же на круглый стол и аудиторию. Залы-трансформеры очень удобны, но процесс его создания требует кропотливого проектирования. 3 d моделирование и тщательной отладки всех систем. Такой тип – это настоящее произведение искусства, на которое способна только опытная компания-интегратор. Часто подобные объекты создаются в гостиничных комплексах, что позволяет удовлетворить потребности любых клиентов. Вот, к примеру, комплексы в отеле Park в Петербурге и в бизнес-центре Пальмира в Москве. Для полноценного функционирования такого объекта нужен как оператор, так и рабочие, которые обучены навыкам монтажа мобильного оборудования. Здесь можно провести как конференцию со множеством фокус-групп, так и корпоративный вечер или свадьбу. При этом вы всегда сможете предложить заказчику разные варианты разбивки пространства. Вообще трудно придумать встречу или мероприятие со множеством встреч, которые нельзя было бы провести в современном зале-трансформере. Это отличное арендное решение. На этом все. Если у вас возникли вопросы, и вы хотите получить консультацию по вашему конкретному случаю или типу зала, тогда наши специалисты готовы вам дать подробную информацию. Мы даже можем предложить предварительный расчет проекта. Звоните нам, или пишите вопросы внизу под роликом, а ссылка внизу приведет на наш сайт.